Ваша воля исполнена. Я император. Но какой ценою? Боже мой! Ценой крови моих подданных. Основная задача для Николая I заключалась в том, чтобы укрепить самодержавие в России. Поэтому, как только он пришел к власти, первое, что он сделал, это расширил функции личной канцелярии. Было создано три отделения. Первое отделение занималось подготовкой указов. Второе должно было привести законы в порядок а третье – политическим сыском. Вот об этом отделении стоит рассказать поподробнее. Вот это здание раньше принадлежало Виктору Кочубею, дипломату и государственному деятелю времен Александра и Николая I. Однако после его смерти, спустя 4 года, это великолепное здание было продано государству, и с тех пор здесь располагалось третье отделение, собственной его императорского величества канцелярии. Одна из причин, почему было создано это отделение, является восстание декабристов. Подобный мятеж показал всю слабость силовых структур Российской империи. Поэтому Николай нуждался в такой политической полиции. В третье отделение входило особенная канцелярия – Министерство внутренних тел и жандармерия. Вообще, на этой территории располагалось не только третье отделение – но и жандармские казармы и тюрьма, и поэтому тут успели побывать такие люди, как Тарас Шевченко, Достоевский, Герцен и другие. Главный начальник третьего отделения назначался лично императором, и первым главой был граф Бекендорф, позже его заменит генерал Орлов. Основные функции этого органа был сыск и следствие по политическим делам, наблюдение за иностранцами, высылка неугодных за границу, борьба с народными волнениями и цензура в СМИ. Но давайте посмотрим на этот высший орган с другой стороны. Ведь его цель была не только, образно говоря, борьба с оппозицией, но и искоренить коррупцию. Справилась ли она с этим? Ну, тут есть о чем рассказать. Знакомьтесь, Александр Панчулицев, пензинский губернатор. Занимал он этот пост 28 лет. Примерно так описывали его современники. пензинской губернии управляет губернатор Панчулицев, которого мало назвать мошенником но преступник, у которого на душе много злодейств, отрав и разных смертоубийств, который царствует в губернии 25 лет, считаясь премьерным губернатором, которому праздновался юбилей 25-летнего его управления губернией, которому император прислал в подарок табакерку со своим портретом, украшенным бриллиантами. Он – тайный советник, украшенным орденом Александра Невского, и не хочет никуда идти с места губернатора.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 «Да никакой нет!» – воскликнул извозчик. Третье отделение просуществовало весь период правления Николая I. В 1880 уже при его сыне Александре II третье отделение будет расформировано, потому что оно не справилось со своими задачами. К тому времени выросло число покушений, а коррупцию стране так и не удалось победить. Одним из рычагов влияния всегда были СМИ, ведь, как правило, именно они формируют общественное мнение – Николай I это отлично понимал, поэтому уже в 1826 году был издан указ о цензуре, который за свою жесткость в народе был прозван чугунным. Вообще первый цензурный устав был утвержден еще в 1804 году при Александре I. Николаевский же устав 1826 года был в пять раз больше. В нем описывалась каждая деталь. Например, согласно нему, не позволяется пропускать к напечатанию места в сочинениях и переводах, имеющие двоякий смысл, если один из них противен цензурным правилам. Помимо политических тем, этот устав контролировал еще науку и образование. И вообще, цензуры традиционно всегда занимались министры народного просвещения. В 1828 году чугунный был заменен другим уставом, и формально он был более мягким, чем прежний. Но на самом деле ситуация изменилась не особо в лучшую сторону, потому что в последующие годы будет закрыто множество журналов с неправильными взглядами. С 1831 года было закрыто множество оппозиционных журналов. Среди них были, например, Московский телеграф, Телескоп, Европеец. В 1848 году в Европе происходили революции. Из-за этого в России был создан секретный цензурный комитет во главе с Батурлиным. Контроль над общественным мнением еще усилился. Кстати, репрессиям подверглись такие люди, как Салтыков-Щедрин и Тургенев. В историю этот период войдет как мрачное семилетие. Во времена Николая I в образовании происходило сословное разделение. В 1828 году был принят устав о начальных и средних школах. Согласно нему, в приходские училища ходили дети только низших сословий. Уездные училища Посещали дети купцов, ремесленников, в общем, всех, кто подходил под определение городской обыватель. А вот в гимназии – дети высших сословий. Дабы пресечь либеральные настроения над образовательными учреждениями, был усилен контроль. С 1833 года министром народного просвещения был Сергей Уваров. Он вошел в историю как автор идеологии официальной народности. Согласно ей, Россия не могла существовать без Православие, самодержавие, народности. Такая идея стала пропагандироваться во всех учебных заведениях, дабы сделать молодежь лояльной к власти. Также, чтобы противостоять неправильным взглядам, в 1835 году была ограничена автономия университетов. Кстати, ее им дал Александр I.